жизни легко потеряться ведь случится может абсолютно все часто проблемы бьют лишь по нашему карману но иногда под угрозой может оказаться и свобода в трудной жизненной ситуации вам нужен настоящий профессионал искренне готовый прийти на помощь да консультация у нас бесплатная. важно уже при первой встрече дать понять человеку что с этого момента он под защитой Консультация может продлиться 20 минут, час, 2 часа, но на выходе из офиса вы однозначно будете чувствовать себя защищеннее, что кто-то уже протянул вам руку помощи. В этом и состоит индивидуальный подход. Мы должны вместе настроиться на успех всего дела. Адвокат Михаил Вознесенский всегда готов предоставить своим клиентам бесплатную консультацию. Имеет 14-летний стаж работы в сфере юриспруденции, более 80% выигранных дел. Работа по вашему вопросу начинается незамедлительно, уже в день обращения. При этом обеспечивается ваше полное и своевременное информирование о движении дела. Михаил Вознесенский лично рассматривает проблему каждого своего клиента и предоставляет гибкий подход к делу. Тут нужно пояснить. В судебных делах, как и в жизни, нет ничего однозначно черного или белого. В любых ситуациях, в том числе в уголовных делах, Всегда есть законные пути, которые позволяют следственным органам или суду иначе взглянуть на дело, и опытный адвокат всегда о них знает. Реальный пример. На девушку напали на улице. Мужчина, проходящий мимо, заступился. Но в результате один из нападавших получил травмы несовместимой жизни. В отношении того, кто заступился, было возбуждено уголовное дело. Суд мог посчитать действия мужчины чрезмерными, и тому грозило реальное лишение свободы. Хотя, казалось бы, справедливость на его стороне. Позиция защиты была такой – раскаяться в том, что произошло, объяснить, что злого умысла этот мужчина не имел, что он всего лишь хотел помочь женщине. И последствия наступившие он предвидеть не мог, так как ситуация требовала быстрого реагирования. Эта позиция помогла сохранить моему клиенту свободу. И таких примеров масса. Когда кажется, что выхода нет, доверьтесь профессионалам. Запишитесь на бесплатную консультацию к адвокату Михаилу Вознесенскому.